Добрый день, я на Блашином рынке, Мусвинтаж, музей Москвы. Красотки, вы посмотрите, какие красотки, боже мой! Это 300? Нет, это 1,5 рублей. 1,5 Ну, это 1,5 Это 1,5 да? Давайте двоих достаточно дорогой Ну, давайте а вот эти красавицы, Конечно. сколько стоят? Красавицы носочеку, сколько стоят? 12 тысяч. 12 тысяч? Да. Одна. Посмотрите, Друзья. Такая прелесть Вот это полторы тысячи Боже мой, сколько Кукугай, не знаю Их два, кстати, здесь За пятьсот рублей и чашка И сколько здесь Всяких красивых Вещей, друзья ну, да, да. Я подхожу уже к столу своего любимого антиквара. Смотрите, здесь появилось много новых вещей. Сейчас с вами о них поговорим. Наконец-то добралась до своей Ольги. Любимые, Разный да, ну и, кстати, любимые не только мной, а любимые я смотрю все к вам блогерам сейчас, И Иван, э, как его зовут, Рыбников. Иван Рыбников, прямо обожает около вас быть. И да, потому что вы, наверное, единственные все так подробные, так прямо. Все рассказываете. С удовольствием всегда рассказываю. Вот всегда. Покупателю. Потому что многие рассказывают, но не так подробно, как вы. Вы просто совсем. Поэтому, во-первых, вам а зрителей большой привет. Поздравление с верным воскресеньем. Спасибо. И всем. вам. И всех зрителей поздравляем взаимно, чтобы у вас было все хорошо И не, чтобы у вас все было процветание, чтобы мы всегда приходили, слушали с интересом ваши вещи Приходите в гости, Потому приходите. что, во-первых, вы коллекционер Еще вот можно сказать, что вы всегда знаете то, о чем вы говорите очень хорошо, доподлинно Но просто вообще до нюансов Стараюсь узнавать о вещах, потому что... Ну, любая вещь становится намного интереснее, если ты узнал ее историю и какие-то по ней узнал тонкости. А это что за фигурка такая красавица? Это бельгийская такая девочка. По-моему, она даже в бельгийском национальном костюме. Здесь бисквит и смешан он с глазурованными такими частями покрашенными. О, сложно. Она довольно-таки старенькая, мне кажется. Да. Вот такая интересная Лицо очень хорошо прям прорисовано. Смотрите, какое тонкое черты лица. Держит корзинку, наверное, идет на сбор винограда. Как красиво одетая. Потому что в этих краях да, собирает виноград в том числе. Красавица. Красавица. И сколько такая прелесть стоит? 250 стоит. Такая девочка. Очень хорошие у вас появились. Да, это флаконы с серебряными крышечками. А для чего они? Для масла? Это парфюмерные флаконы. По сути, можно использовать, я думаю, сейчас для чего угодно. Это первое, наверное, 3 20 века, я так О, а вот это совсем Такая красота, такая форма. Здесь есть даже такой вот гравировочка такой вензелечек вот такие новые два флакона прелесть какая а еще хочу вам показать в моих любимых просто из моей коллекции эти фигурки это капа демонта нет капа демонте не? жузепа армани наш любимый О, армани так умеет делать, только он, я вам скажу. Смотрите, какие лица. И даже при минимальной раскраске, насколько здесь детализировано, Детализированы они. Есть клейма. Флоранс, да. Жозе Армани его подпись. И такая вот значок по демонту. И на них есть, вот что интересно, такие наклеечки сохранились. Номера Сделано. Они в Италии. Вот у меня дома остались вот три девочки, и это вот два клоуна, клоуны, клоунесса, тоже из моей коллекции. Ну, если найдут хозяина, то я тоже буду рада. Это бисквитный? Это не бисквитный фарфор, это запатентованная масса. Ну, что-то между... А Похоже, прям на, на бисквитные... да. Да-да-да. Я тоже долго даже думала, когда еще только начинала коллекционировать, что это беспитный фарфор, но все-таки это вот такая именно запроцентованная ими масса. И сколько стоит такая прелесть? Фар стоит 12 тысяч. Они, к сожалению, редкие и не такие дешевые. Как и не надо их разделять, потому что они прям вот. Не хочу их разделять. Да. Она, кстати, на него должна смотреть. Вот да, скорее вот она так Она кокетливо вот, да, смотрит. Кокетливо. Уезжает от него на таком скутере. А он надувает он... щеки, да. Прелесть. Такая сценка. Что я вам еще не показывала? Это много чего. Вот этих вот показывала? Нет. А это что такое? Это стеклянные фигурки. Ну, медвежонок вы видите он просто из стеклянного такого матового стекла да. а уточка сделана из аметистового так называемого стекла который меняет оттенок чехословакия и сколько такая при Уточка стоит 5 500 да. а медвежонок три с половиной тысячи они никак не маркированы и уточка вот сейчас мы видим что он такого сиреневатого оттенка она в дневном свете она становится серого. Ой, как действительно камень, Александрит, по-моему, так меняет. Да-да-да. Не один вы, либо Александритовое стекло. Да. И такая у меня есть ваза. Такая есть ваза. Тоже Александритовое стекло. Тоже Чехословакия. красота. Вот вам покажу такая. Это прелесть. Вышивка прелесть. И... Это крестиком это или крестик, это? крестик. Очень мелкий крестик. Аккуратный. И стоит такая прелесть? Ну, вот эти вот две вышивки, они по две тысячи. Сейчас покажу еще одну. Две тысячи. Вот такая вот корзиночка. Ой. С фиалками. Ну, вот не с фиалками, меньше. Я вот в ту влюбилась. Да. Вот они. Вот это вот. Но до чего Прекрасные. хорошо. Красные. Да. По канве выше крестиком. Немецкие. Изумительные. Ну и рамочки у них прям прекрасные, сделаны уже хорошо. Хорошее да, состояние. Все. И сзади у подвесы смотрю. Да. Я сама их привозила когда-то из Германии. Нет, отлично. Ездила по границе. Я, кстати, к вам пошла на балашинный рынок. И да. моя подружка из Германии тоже пошла в Германию на блошиный рынок. Здорово. И она мне фотографировала вещи, присылала. Я говорю, ты мне сейчас не фотографируй, сама пошла. <клышко> вот такая, на Вот это как раз к Паске, да, пасхальная такая вещица. Пасхальная. Старинная пасхальная Старинное вещица. Старинное стекло, яркое. Яркое, как она стол украсит. Да. Это можно использовать и как масленочку, и как паштетницу. Вот какие-то конфетки иногда. Да. Такая Ой, вот красивая. Какая прелесть. Какой красивый так. цвет. Очень-очень зеленый. Такой молодой листвы. Желто-зеленый. Очень оживляет современную нашу жизнь. Очень оживляет. Замечательно. Ну, что? Тарелочки хотите? Я вам да, покажу. тарелочки я хотела У вас новые тарелки появились? Ну, вот эти тарелки, по-моему, такие Они на стену? Это настенные Но так как тарелка под глазурью То, в принципе, при желании ее можно использовать Подождите, она, они прям с рельефом Они рельефные, Фигурки они с барельефом да. Тут Фигурки вот такие с барель... цапельки а Чего же это такая красота? А, ну Красота очень известная и мануфактуры Путин Ройтер. Моей, кстати, любимой мануфактуры да? А почему вы ее любите? У них особое качество фарфора И, по-моему, оно даже превосходит Иногда фарфор Розенталя вот мое такое мнение. А вот многие, кстати, которые собирают в Германии, она тоже любит женщин. Любит как она его видит в коробках, она так радуется всегда. А вот это какая красота! Это вещь. тоже, эта тарелочка небольшая, но она потрясающая. Это уже кобальтовый барельеф. Да, она объемная. Именно барельеф. Здесь нет клима, но вот такие тарелки я встречала. Это, по-моему, фрау Кирка, Если я не правильно вспоминаю, и они датировались годом Олимпиады, по-моему, 79-й год, mm. вот, то есть тут нет сомнений, что это немецкая, думаю, что повторить пока еще сложно, вот такие вещи. Очень сложно, да. да. А вот эта вот тарелочка, покажу, это Франция. Вот Франция. я так и подумала, настолько все вот светлое, красивое, ажурное. Тончайшая ручная роспись. И это 19 век, такие тарелочки, посмотрите, насколько тонко прорисованы цветочки. Да, это ручная роспись, Ручная роспись, друзья, ручная роспись, это, кстати, не так часто бывает. И что это? Французская тарелочка, на французских вещах клейма практически не всегда ставится. Да, ста у, нас у меня тоже есть французская, очень шикарная такая тартовница. И там... Нет, там цифры какие-то есть, и все. Да, бывают цифры или ничего, или просто отметки в тесте. Согласна. Да. Боже а чья такая прелесть? Это венгерская мануфактура. По-разному произносят желнаи Желна или везде. Желнай. Везде. Вот помните такое венгерское вино? Очень прекрасного такого вкусного да. и может быть правильнее даже произнести произнести тут желнай немножко я бы да, вот это ручная конечно роспись такие василечки вот я хочу сказать почему-то я сталкиваюсь в последнее время что венгерские очень красивые вещи просто фарфор изумительные у них Чудесное качество фарфора. Я вот не слышала до этого. Слоног а сейчас сталкиваюсь, и вот именно такой хороший фарфор. Такая вот чашечка. Милейшая. Ну, это это мокка, размер. Это кофейная тоже, да. Я подумала, что это кофейная. На два глоточка, на три. С васильками. Что-то такое прелестное, прелестное. Вот еще раз покажу, блюдечко. Ну посмотрите, какая прелесть. Боже мой. Вот так выпить кофе. Особенно, если взять на дачу, выйти с этой чашечкой. чашечкой. О, Боже! Подышать такая красота. и выпить кофе. В каком-нибудь Или... пеньюарчике, да? Просто в коллекции любоваться, потому что такие вещи создают нам настроение. И настроение, да. А вот это что такое? Вот это Ура. вот покажу сейчас. Это для чего делали? Это современная уже блокеточка но она сделана по антикварным вещам То это из полистона современная уже такая отливка хорошая а проработка, это полистон, полистон. так ну, кстати, полистон в последнее время тоже стал что-то дорого стоить. Особенно такие хорошие отливки. Сколько такую стоит? Две с тысячи она стоит. Ну да. Небольшой, но очень такой душевный. Конечно, антикварная такая будет Но стоящая. это для чего-то, да? Куда это вешается, вешается на стену. Есть Просто крючочек на, здесь подвесен. Да. Украшение. Очень, очень, Такой вот пути. Mm. Даже ангел изумительная А че рыбник не купил? Он любит такие вещи, кстати. Да, может, еще не видел. <laughs> Он не был в этот раз, да, еще? Он был, по-моему, в те выходные заходил. Он же ездил в Алмату. Да, я видела Телли, там, да. Тоже смотрел ее канал. Костюмчик себе такой прикупил. Видели? Ну все, не успеваю, все, Бордовый все, не такой. Смотрел. Видела, просто. Смотрю, а вот я укрышу. вижу чайник у вас. Да, мне Это чайник? Кофейник. Кофей. О, здесь какая-то надпись даже есть. А что это такое? Надпись мы еще не перевели. Я думаю, что это на какой-то праздник для папы. и, Может быть, день рождения, либо юбилей, либо еще что-то. И вот мы с вами видим... Модер написанное. Модер. Я, к сожалению, в письменной немецкой речи не очень сильна. Буду просить своих. Не модерн-то да, точно. А вот я хочу да. сказать, даже как надпись такая вот, как будто делали ее с этим, потому что он ну, настолько хороша, она красива. Какой почерк. Делали, просто. я думаю, под заказ этот чайник, да, да, да, да. Выполнен на надпись тем же золотом, что и расписан сам чайник. Вот такая вот обратная сторона. Травы. Прекрасным Ой, так подождите, трава они же с этим, как его называть, с, с рельефом. Здесь вообще много рельефа. Да, Ой, здесь же много. Золотой. Посмотрите крышечка какая, вот покажите мне. Крышечка какая изумительная. Вот такая крышечка. И ручка, и ручка тоже здесь и золото и рельеф и изумительная форма и даже вот вокруг носика видите очень страшный страшный он наверное, очень дорогой да сколько он стоит ну я хочу 9000 да. потому что он такой красивый и часто спрашивают меня как вы определяете возраст вот на этой вещи возраст уже видно невооруженным да. глазом да. Ну, очень пойдет... красивое. Очень красивое. Украшение просто дома. Просто, просто изумительно. Потрясающе, потрясающе. Вы меня просто ошеломили. Дорогие, Дорогие друзья, рада. вас ждет продолжение обзора влашинного рынка Мосвинтаж в музее Москвы. А вы еще увидите какую шляпу модную я себе купила. И... Напишите мне, идет ли она мне. Всем желаю удачи, всего самого хорошего, весеннего настроения. Обнимаю, до встречи.